Че? Ч делаешь? Газер я, я читаю. Ч пишет? что ты ему дал? Ну спасибо. А серьезно? Пишут, что из-за одной кошелки весеру на это теперь будет палить ФСБ. Пакет яровой? Ага. Нет, ты прикинь. Сидишь ты такой ВКонтактике. Тебе пишет делит, ваш ты товар забирать тут потом у тебя ломаются. ФСБ скручивает тебя. Что? Что? Проехали. Ч еще пишет? Ну, еще что какой-то сирений так завелся у нас. У нас? Ага. Смайл зовут. Странные имички для маньяка. Решил, что он врезать на лице. Жарты смайл. Жаль, фотку не прикрепили. Было прикольно. Да. Ну я думаю, нам он не грозит. Я меня тоже так думаю. Ну все, мы все время дома сидим. Шанс того, что он к нам приправен вообще нулю. Я открою Ага Гоша Ч? Ну привет Гоша Твою мать